В какой-то момент я подхожу к зеркалу, и я понимаю, что у меня абсолютно мертвые глаза. То есть я смотрю, там глаза какого-то мертвого человека. То есть нету в глазах не было души. Куда бы я ни шла, я все находила какое-то не мое. Я не хотела, я не хотела, моя душа это не хотела. Я встретила свою, как я понимаю, это была родственная, мне кажется, душа китайского монаха, и у меня запустился процесс. Андрей, со мной что-то происходит, я закрываю бизнес, я вообще не понимаю, передо мной просто стена Я не понимаю, что буду делать. После второго нашего сеанса я ушла из кунг-фу. То есть я поняла, что для меня эта история завершена. Там было несколько воплощений, которые были связаны одной нитью. Это как несколько бусинок на одной ниточке. Это тот человек, который навоевался. Он знает эту всю тему воинскую, он знает, что там, кровь, страдания, драмы и так далее. И он пришел как отчаяние своего пути воина, и он стал после этого миротворцем. Я должна была давать любовь людям, и знания, а я постоянно уходила в гордыню в каждом своем воплощении. Меня просто подошел вот как ангел обнял меня. У меня было просто ощущение, у меня было теплым, меня кто-то так обнял. Меня кто-то обнимает в этот момент, и это было прощение. Человек чувствует, что что-то должно произойти, что-то он должен сделать, что-то должно измениться, потому что дальше он больше так не хочет, не может. Внутри, где-то вот здесь, вот такой голос, вспомни про свой дух. Добрый вечер. Сегодня будет у нас короткое интервью. Интервью я беру первый раз. Посмотрим, что получится. Но наша задача с Ириной рассказать вам, дорогие друзья, что происходит, что происходит на духовном пути, что происходит в том числе, когда человек начинает погружаться в глубину своей души. Что там открывается и не просто открывается, не просто происходит самопознание, но и потом реализуется в жизни. Ирину я попросила рассказать о ее случае, потому что он действительно очень особенный, очень яркий и довольно сильный. Ирина, расскажите, пожалуйста, вот как, как, собственно, вы пришли к духовности? Почему у вас так получилось? Потому что я знаю, что у вас интерес к духовности был не всегда. Он вдруг как-то вот появился. Я была журналистом, работала на федеральном канале. И... Мне кажется, я всегда с детства слышала «Зов души», и в какой-то момент, вернее, до этого была просто журналистом, потом приехала на федеральный канал, отработала год и поняла, что у меня просто великая депрессия. Я не понимаю, что я хочу, у меня душа болит, и это, конечно, было несозвучно, вот эти негативные новости со мной. И постепенно так произошло, что я развелась с мужем, переехала в другой город, создала бизнес и стала людей обучать писать тексты. И все, кто приходил ко мне писать тексты, они говорили, «Ирина, вроде как мы пришли тексты про бизнес писать, а у нас жизнь меняется после его текста. Что-то происходит, что-то ты нам в душу затрагиваешь, когда мы просто тексты пишем». То есть вы даже такого не ожидали, что вот такая деятельность вдруг будет производить трансформационные такие эффекты, да? Вы это не закладывали в свою деятельность? У меня, у меня было всегда делать. такое, что я вам помогаю. То есть вы создали какое-то дело, допустим, вы строите мебель, я вам помогаю это продавать. Но мы это делаем с любовью, мы это делаем честно, мы это делаем, просто вы рассказываете, как вы это сделали, сделали создали и так далее. И у людей что-то внутри менялось. То есть, я, как будто бы, прикасалась к их душе. Но при этом я помню, что в какой-то момент я подхожу к зеркалу, и я понимаю, что у меня абсолютно мертвые глаза. То есть, я смотрю, там глаза какого-то мертвого человека. То есть нет, в глазах не было души. И я не знаю, сколько бы это. Происходило, если бы однажды в один момент у меня в голове не зазвучал такой голос Цигун, Цигун, Цигун, Цигун. И когда я пришла на Цигун, буквально там во второй день я встретила свою, как я понимаю, это была родственная, мне кажется, душа китайского монаха, и у меня запустился процесс. Я испугалась. Я, у меня это был процесс, я, наверное, два месяца просто не приходила, у меня были какие-то энергии, у меня шли, у меня был страх, я не понимала, что происходит, почему у меня такое, такая сильная реакция, у меня вообще нет увлечения там, физического человека, но у меня просто а, неимоверное какое-то узнавание, пошли какие-то вспышки, я стала какие-то воспоминания, вот такие запустились. И я очень долго наблюдала за вашей страничкой, я нашла вашу страничку, очень долго за ней наблюдала, и сразу поняла, что вот что-то такое родное и мое. Но, наверное, год я потратила на то, чтобы просто смотреть, смотреть видео YouTube. Сматривались к нам, присматривались да? к этой теме. Долго, я как журналист долго присматривалась, смотрела. Но у меня было сразу было доверие, но как-то вот я так в стороне. При этом я хочу сказать, что я до этого ходила до встречи с родной душой, я ходила на коуч-сессии к психологам, прорабатывала, и мне все это очень сильно помогало. И вот э, мы поехали на Рд ретрит. Мне было важно приехать, познакомиться с вами, понять, что все действительно, все хорошо, что это не не секта, что это все очень просто, что это... а, Ири, Ирина, Ирина, подождите, а напомните мне, пожалуйста, вы сначала приехали на ретрит к нам, а потом уже консультация, или наоборот, сначала консультация была? У нас была одна с вами консультация такая водная, астрологическая, да. Ага, да, да, да, да. Угу когда мне сказали, что действительно это, это родная душа, мне это подтвердили. Я Опять-таки для меня было важно с вами познакомиться, по скайпу поговорить, понять, что там, по, ту, по ту сторону нормальный человек. Вот. И постепенно я приехала, и потом я поняла, что произошел такой момент, я поняла, что все, моя душа говорит, я больше не могу. Вот вроде люди счастливы, огромное количество клиентов, команда у меня там было 10 человек, я понимаю, что все больше продавать не могу. А весь бизнес построен на мне, что я должна делать продающие тексты, продажи, говорить людям, приходите. Ну, то есть это маркетинг был такой четкий, понятный маркетинг, да? Да. А а -а -а -а -а -а -а я не могу. И я решила прийти к вам на консультацию. И вот как раз на сеанс ⁇ исцеления в потоке ⁇ потому что тогда на ретрите я видела, как, как это мощно что происходит с людьми, когда они переходят на ⁇ «Стеление в потоке ⁇ что вообще происходит. И я помню тогда... Весь ретрит, я вот так просидела с открытыми глазами и видела вот эту трансформацию человека. А, подождите, Ирина, извините, я перебью немножко. Я сейчас вспомнил. Вы рассказывали, что когда вы пришли на ретрит, вы так посмотрели, тоже так как бы присматриваясь, да, что это за люди, что за группы, что за ведущий. и потом довольно быстро почувствовали, что вот здесь есть что-то очень родное и очень близкое. Да, я ничего не путаю, вот такого что-то было такое. Меня очень поразила энергия, допустим, шанти. Я уже до этого говорила тогда, что она вроде как просто прошла, вроде как она, а вот она чувствовалась, как она удерживала вот это все пространство, поле. Ваша, да, работа меняет и меня это все очень. Я увидела, что это родные, это родные, да, это родные, которым можно доверять, потому что я в какой-то момент просто перестала учиться, потому что куда бы я не шла, я все находила какое-то не мое. Я не хотела, я не хотела, моя душа это не хотела. Вот. И в итоге я прихожу к вам на сеанс, вы мне говорите, закройте, Ирина, глаза, и глаза не открывайте. Весь <связано> сеанс, не открывайте глаза. Я открываю глаза, и бас и вообще попадаю в какой-то, наверное, сразу выход на какой-то мистический план, и попадаю куда-то. Я даже помню, я вам говорю, Андрей, со мной что-то происходит, я закрываю бизнес, я вообще не понимаю, передо мной просто стена, я не понимаю, что буду делать, и вот так вот делаю. Mm -hmm. И вы говорите, Ирина, mm -hmm. давай. И в какой-то момент я вижу, что я это, я, я вкратце расскажу, да, что я вижу, что я это какой-то Бог, что ли, Гефест, кузнец, который заковал себя в цепи, потому что к нему приходили люди, они хотели, чтобы он создавал им оружие, он создал оружие, начались войны, и он себя за это винил, он себя сейчас говорил, мне ж не мурашка. Да? он все заковал, чтобы не было больше войн. И мы начинаем работать с этим, если я правильно понимаю, это дух, да? Да, это дух, это можно говорить союзник, но вообще лучше говорить дух. Я вот только еще немножечко, чуть-чуть сделаю небольшую ремарку. Дело в том, что когда мы проводили консультацию, Ирина, с вами, я же видел ваш гороскоп, я думаю, что не открою большой тайны, это гороскоп воина, буквально. И я вам об этом сказал сразу же, почти что это я помню. А, и вы сказали, да, вот меня всегда интересовали различные единоборства, и РД у меня родная душа, это значит вот китайский монах, который занимается восточными единоборствами. Я говорю, ну вы идете своей стезей, все нормально. И вдруг на сеансе выясняется, что эта тема у вас уже отработана. Вот что интересно, меня это немножко даже удивило. То есть гороскоп явно воина. И в этой жизни вы могли бы продолжать эту же стезю воинскую, заниматься единоборством, заниматься бизнесом, заниматься еще подобными вещами. И вдруг на сеансе вы понимаете, что вы уже все, вы уже пришли к окончанию этого пути воина. Вот это было очень интересно, что для меня, опять-таки, скажу неожиданно, вы сказали, все, я это бросаю, и я фактически как бы ухожу никуда, но больше заниматься этим просто не могу. Вот это был, конечно, очень сильный момент. Я понимаю, еще тот, кто будет смотреть, кто был на сеансах исцеления, вы можете себе представить, что это такое, это очень мощное переживание. Но мы сейчас с Ириной рассказываем так, ну вот как будто тут такая обыденная простая штука, но на самом деле там много энергии и очень сильное переживание. Вот тут я хотел э, ремарку такой небольшую что. А, забегая вперед, скажу, что после второго нашего сеанса я ушла из кунг-фу. То есть я поняла, что для меня эта история завершена. Я не могу больше все, что связано хоть с какой-то агрессией, даже если это светлая такая вот. Я не могу. То есть это не мое. Mm -hmm. А сколько вы лет кунг-фу занимались, Севин? Же, я вообще пошла на ЦУГУМ, встретила родственную душу, которая, стал, которая преподает кунг-фу, и вот эти вот полтора года, даже два, наверное, я занималась. Но как только сеансов, я поняла, что эта история завершилась. Мы остались с моими друзьями, у нас очень хорошие отношения, но вся эта история, она больше моя. То есть я этим, ну, то есть все, я, я хочу в мир, я хочу мир. Есть... И наш первый сеанс, он как раз и был, когда мы стали прорабатывать от этого... Бога, который себя заковал в цепи, мы постепенно пришли а, к тому, что... Я помню этот момент, я бы сейчас стала, показала, но не буду, а, когда он переродился, и переродился в человека у нас в на сеансе. И началась война, и я говорю, он стоит, и вы говорите, Ирина, встаньте, покажите. Я говорю, он стоит вот так, а, но он не будет воевать. То есть он решил, что он больше не будет воевать. И постепенно это он переродился в старца у нас, который оказался, мы его назвали миротворцем, миротворцем с большой буквы, который за мир. И что он делал, помните, он подходил к сердцам, прикасался к сердцам. Он, он ходил, да, ходил, и вокруг себя просто источал мир. Мы его же миротворцем не просто так назвали, не потому что нам это как захотелось, а потому что у него такая энергетика, такой характер. Он, он миротворец не просто тот человек, который вот не воюет и все, а это тот человек, который навоевался. Он знает эту всю тему воинскую, он знает, что там, кровь, страдания, драмы и так далее. И он пришел к окончанию своего пути воина, и он стал после этого миротворцем. Вот у нас такая история была на сеансе, да? Я помню вот, вот эту тему. Я помню, что к нему, если даже приезжали воины, начинались войны, там, где он был являлся люди просто убирали оружие. Ирина, по просите, пожалуйста, я вас опять немного перебью, это важно. Я помню, что мы в конце сеанса, я вас в конце сеанса спросил, я вас подвел к этой интеграции, я вас спросил, Ирина, что вы теперь будете делать? То есть кунг закончился, бизнес закончился. Все, что было известно, было наработано и хорошо, отлично даже получалось, это закончилось, вы больше не можете это делать. И я вас спросил, а что же вы будете делать? Ну, не в том плане, что я этого не знаю, а в том плане, что мы с вами уже подходили к процессу интеграции. Вы сказали, я буду миротворцем, я буду вот этим миротворцем. Именно так вот и было, мы примерно таким образом и завершили сеанс. что есть уже был сделан такой маленький шажок к интеграции, к реализации этой энергии. Вот это вот для зрителей будет очень важно отметить, что сеанс погружения, он не просто для погружения, для самопознания, хотя тоже это очень много. Самый, самый лучший результат проведенного сеанса, это когда человек после него идет и в жизни это воплощает реализует. Вот что с Ириной дальше и произошло, и произошло, но буквально не уникально, вот она сейчас расскажет. И что происходит дальше? Ну, во-первых, я меняю профессию, которая действительно становится такой миротворной без продаж, не буду на ней останавливаться, но наша сессия, если я помню, она где-то была в середине января либо в конце января? В конце января, да. Через месяц происходит 24 февраля, когда мы все получаем то что получаем и я помню мой первый день это была растерянность и внутри у меня зазвучал такой голос напиши текст напиши текст напиши текст и я помню я ходила и начала ходить круги по квартире вот так наворачивать мне было внутри что мне нужно сказать людям у меня было ощущение что мне что-то нужно сказать людям почему именно мне я не понимал и в итоге я взяла телефон и за 5 минут написала текст который начинался, я уверена, что кто-то, кто из вас будет смотреть, они видели этот текст, он начинался с слов, что «Огромная пропасть пролегла между нами, между людьми, между братьями, между сестрами». И я публиковала этот текст и смотрю, просто тык-тык-тык-тык-тык-тык, и пошло, да там там, по-моему, около сотни, что ли, 100 тысяч, по-моему, там, лайков, репостов. Я смотрю, что все звезды стали просто звезды, украинцы, россияне начали публиковать этот текст. Мне стали писать люди, что мне папа присылал в WhatsApp этот текст. Мне какие-то там, я помню, что даже украинцы россияне стали записывать видео, просто стихи читать, просто какие-то фильмы снимать на этот текст. И самое важное, что было, это была энергия миротворца, который говорил, ребята, «Мы братья, мы сестры давайте а, посмотрите, что если человек гневается, он на самом деле боится там, прикосниться, и там была такая фраза, что прикоснитесь к его сердцу». То есть, то есть то, что миротворец у нас на сеансе, я еще для, для зрителей, я еще раз поясню. Миротворец — это тот дух, который мы нашли, можно так сказать, отыскали вот на сеансе с Ириной, который потом вот стал разворачиваться в полную силу. Миротворец — это дух. И этот дух, когда мы еще проводили сеанс Ирина, он именно так и действовал, он подходил и прикасался к людям, да, либо просто рядом с ними находился, и вокруг образовывался мир, и вокруг, то есть у него была очень сильная энергетика, которой он производил настоящие такие трансформации вокруг себя, это был на сеансе, и потом фактически получилось то же самое, то же самое, один в один, получился вот уже в повседневной реальности. Да, есть... причем у меня было ощущение, что этот текст я даже его не считаю своими, считаю, что действительно высшие силы через меня его провели. Когда мне писали Ира, там кто-то твой текст без авторства, я говорю, не вообще без разницы, потому что это текст для людей, и я это так и считала, что это текст, который прикасается к сердцу. И мне прям писали люди, что я там не общался с близкими, я распакался и написал своему там папе или брату, там прости меня. То есть вот, просто мир и после этого текста стал наступать мир. Мощная энергетика, миротворца, очень мощная энергия пошла, потому что просто так 100 тысяч лайков э, не соберет какой-то текст. Это не просто так, это очень мощно энергетически заряжено. Мы же не пускали его специальным образом в рекламу, он просто пошел сам по себе и все. Да. И потом э, прошло какое-то время... Честно, я даже не помню, какой у меня был второй запрос. Вот у меня просто настолько сразу после сеансов исцеляется это, что я не помню, какая у меня была история. Так, Давайте, давайте вспомним. Давайте вспомним. Вот интересно, а у вас, а, подождите, Ирина, у вас был запрос следующий. На первом сеансе вы постоянно вот делали вот такое вот движение. Я обратил ваше внимание на это и сказал, что в этом движении у вас скрыто что-то очень важное для вас. Вы сказали, ну хорошо, может быть, на втором сеансе мы проработаем, вместе, я к вам приду второй раз. И вот вы приходите второй раз, и мы начинаем с этого движения, и там пошла-пошла история. То есть, опять погружение на мистический план, выход. И вот дальше пошла тоже очень интересная история. Моментально, причем пару раз я сделала, моментально я. Мне кажется, я увидела, как если я правильно понимаю, что мне пояснить, я, мне кажется, увидела несколько своих жизней, да? Там было несколько воплощений, которые были связаны одной нитью. Это как несколько бусинок на одной ниточке, и эта нить была вот. Ну вот сейчас вы расскажете, что это за ниточка. История была в том, что я должна была давать любовь людям и знания, а я постоянно уходила в гордыню в каждом своем воплощении. И причем рядом со мной был учитель, но я там. Либо уходила не туда, либо как-то себя неправильно вела с учителем. В какие-то моменты просто прожигала свою жизнь. И я помню, что я наша мне кажется, консультация наверное, была часа два. Я просто помню, плакала всю консультацию. Се сеанс, весь сеанс, сеанс был этот. Да. Сеанс. Прошу прощения. И потому что я просто увидела, сколько вообще можно, как за счет гордыни, как вы говорите, дракона можно просто потерять драгоценного времени, и как высшие силы давали мне шанс каждый раз. И в последний раз, по-моему, даже у меня, мне просто дали шанс просто пожить, по-моему, жизнь даже без способностей, насколько помню. Да, да, у вас были в одно, из, в одно из воплощений, были отобраны все ваши сверхспособности, с помощью которых вы раньше действовали должны были помогать людям, должны были я не помню, что точно, но там не исцеление, а вот как-то просветление их, да, помощь на пути, на духовном, ну и в жизни вообще. И в какой-то момент, вот гордыня вами, я говорю про прошлое воплощение, которое мы с вами нашли на сеансе, которое мы, в какой-то момент гордыня вами овладевала, и вы просто стали это все как бы для себя, да, вот во имя себя. И в результате, в результате такого произошла потеря, точнее, у вас забрали вот эти вот сверхспособности каком-то воплощении. Мне самое интересное, что мне показали, чем заниматься в дальнейшем. Я помню, как я плакала и говорила, я вообще нет, я не готова, я не возьмусь за это. Но э, за что я им очень благодарна, за то, что каждый сеанс он завершается всегда э, с таким легким ощущением. Как бы ты ни рыдал два часа, у тебя завершается все, что тебе хорошо, легко, все стало на свои места, мы всё и все э, проработали опять-таки результат не заставил себя ждать, я увидела, как я стала по-другому общаться с людьми. То есть я просто, когда я очнулась и, и стала дальше работать, я поняла, что сколько у меня... Вот в моем бизнесе, мне кажется, у меня не было гордыни, но то, что после этого пришло ко мне новое в жизни, я стала работать, я стала консультировать людей, там, да, с ними индивидуально работать, у меня стала вот эта гордыня опять появляться. И... Насколько это просто, как будто бы после сеанса у меня раз, так вот в сердце увеличился, объем увеличился, и появилась, ну, я не знаю, это, наверное, безусловно, любовь, что когда ты смотришь, и ты понимаешь, что ты понимаешь проблемы человека, ты понимаешь, что да, это там, ты не выше, ты не ниже. и вот, даже не могу это объяснить. Вот. Это было тоже вот такое для меня очень, я считаю, что это. Насколько для меня ценен миротворец, насколько для меня и цена вот, э, ценен второй сеанс, потому что он, он меня просто перепрошил. И когда, если только у меня появляется этот дракон, я сразу вспоминаю вот этот весь наш сеанс: э, все эти слезы, все эти воплощения. Э, и это очень хорошо отре отрезвляет. Да. Я вот хочу на этом чуть-чуть еще немножечко остановиться. Мы... Периодически, ну довольно часто с Шанти рассказываем об опасности духовной гордыни. Кто-то это понимает и даже благодарит, и говорит, спасибо, что Вы напоминаете. Кто-то даже писал, Вы знаете, вот на, в теме родных душ никто так подробно и прямо и открыто не говорит об опасности гордыни, как это делаете Вы. Почему мы об этом с Шанти говорим? Да потому что мы сами на, на этом обожглись и не раз, и знаем... Почему фунт лиха. То есть человеку даются силы, даются возможности, даются сверхспособности для того, чтобы делать что-то благое, для того, чтобы продвигать эволюцию на планете Земля, помогать людям, а он потом все это, благодаря в кавычках, благодаря вот этой гордыне, все это просто под себя подминает, и в результате доходит до того, что ничего у него не остается. Все он теряет. Все эти способности, наработки, силу и так далее, он теряет. Поэтому это очень опасная, очень серьезная штука. И вот то, что с Ириной на сеансе произошло, она не просто увидела эти воплощения, как вот картинку, как э, комикс полистать, да? Она их пережила, и она поняла, да что же это такое? Да зачем же тут нафиг такое нужно было поменять, разменять так, э, такие... Ну не то, что возможности, а такую жизнь яркую, насыщенную, настоящую, когда можно людям помогать, чувствовать, как э, твое сердце, твоя душа радуется. И все это поменять на то, чтобы просто вот поставить себя на пьедестал, сказать, ой, какой я молодец. У Ирины произошло раскаяние, истинное, настоящее раскаяние на сеансе. И в результате эта гордыня была отработана. То есть она и помахала ручкой. Сказала, не нужно больше, потому что овчинка выделки не стоит, игра не стоит свеч. Это неравноценный обмен. Получить вместо вот этих даров получить просто какую-то медальку, какую-то грамоту, получить какой-то пьедестал – это неравноценный обмен. И вот эта вот Ирина все просто пережив заново, она все это осознала и осознала не только умом, что сказать, «А я, я больше так не надо, я больше так не буду». А внутри произошла трансформация, и вот дальше вот Ирина рассказывает, что Действительно, просто в общении с людьми, в работе, в работе с людьми, появилось совершенно другое качество. Гораздо, гораздо более приятное, гораздо более благодарное. Как еще сказать, гораздо лучше все стало. Я помню, вот на этом сеансе я сказала: Андрей, вы что-то, наверное, сделаете с энергией, вы такие нет. А я помню, что у меня просто подошел вот как ангел, и обнял меня. У меня было просто ощущение, у меня было теплое, и меня кто-то так обнял. Да, я помню, сказали, да. Что со мной происходит? Я просто рыдаю, и меня кто-то обнимает в этот момент, и это было прощение. Но это дело это дело действительно не я. Я таких никаких вещей не делаю на сенсе исцеления. Я проводник. Если к вам приходит ваш ангел и обнимает вас, это ваш ангел. И вы, ну как можно сказать, заслужили его объятия, потому что вы раскаялись, потому что вы отказались от этого, отказались от этой э, жесткой энергии, от этой гордыни, отказались, ну как, можно даже сказать, от пособничества таких не очень светлых сил, да, это гордыня это никак не светлая сила, отказались от их пособничества, и поэтому к вам пришли светлые силы, пришел этот ангел, обнял. И не просто обнял, как бы похвалив, а он и дал вдохновение, дал силы для нового, для того, чтобы потом сразу же… Вот что мне нравится, Ирина, я… Ну, просто у меня на самом деле мурашки по телу радости. То, что у вас практически сразу же после сеанса идет интеграция. Мне это чрезвычайно нравится. Это не у всех бывает не у всех бывает. Приходится долго работать, потом еще в переписке начинаешь объяснять, что если вы не будете интегрировать, все, что вы получили на сеансе, оно рассосется, улетучится, все это просто останется как воспоминание. А если же сразу же переходит в жизнь, это просто великолепно, это начинает сразу же работать. Вот это мне всегда было очень приятно. А, слышать от вас, что это уже, вот Андрей, уже это работает. Как? Вот сразу, да. да. Классно. У меня был еще третий сеанс, он такой личный, я не буду о нем рассказывать, но тоже произошли. То есть я вообще просто жила в Москве, в центре Москвы, я просто переехала в Геленджик, у меня теперь собака. Но это время на Геленджике, я думаю, собака, поле. Для меня это очень новое состояние, мне кажется, для вас Шанти это нормальное, а мне это новое. Луга, вот ты просто каждую минуту наслаждаешься, это собака, ты общаешься с людьми, то есть нету какой-то спешки, вот какая-то какая любовь к людям. То есть я, я просто не смогла вот находиться в Москве, вот в этом, в динамике, вот, да, при всей моей любви к Москве. И, да, и идут какие-то процессы. И вот для тех, кто идет именно духовным путем, она осознает, что духовным путем, я все-таки рекомендую исцеление, потому что я повторюсь, что я повторюсь, была у огромного количества и коучей, и психологов, и они действительно мне очень помогли, то есть вот на том этапе они помогали мне. Но в какой-то момент ты упираешься головой, и ты не можешь понять, что с тобой происходит, а у тебя, видимо, активизируется, просто не знаю, может, Вендри, поясните, что-то активизируется там, то ли из прошлых воплощений, то ли это какие-то как раз духи, да, которые тебя уводят не в ту сторону, и... И, конечно, это вот то, что мы как раз и обсудили с вами, что результат, он не ждет. То есть ты после сеанса, ты действительно другой человек. То есть ты, у тебя это, во-первых, не просто внутри происходит изменение, тебе происходит в жизни, но при этом очень мягкие, очень плавные, это не какие-то там все разрушилось, поломалось, это очень, ну, по крайней мере, у меня, может быть, у других не так, но очень мягко, как будто бы тебя ведут. Вот ты здесь вышел из этого, молодец, пойдем дальше. Это, у меня такое ощущение после сеанса. Ирина подскромничала, у нее там еще были тоже очень интересные результаты на сеансе. Но должен отметить, что э, случай Ирины, это как раз случай такой, про который говорят, человек пришел в нужное время, в нужное место. Вот тут э, было, был тот, именно тот эффект. Потому что то, как у вас стало прогрессировать после сеансов, это бывает не у всех. Это говорю честно. Потому что многие сталкиваются, после сеанса многие сталкиваются с другими внутренними препонами, блоками, которые не позволяют им интегрировать. Или если они начинают это интегрировать, то есть реализовывать в своей жизни, то через какое-то время у них происходит откат назад. Вот. У них еще нет, это называется, у них нет, у многих людей нет еще достаточной внутренней готовности. Но эту внутреннюю готовность можно просто ждать, сидя на заваренке, а можно работать над собой. Потому что если есть влечение души, если очень есть сильный порыв души во что-то новое, или просто преодолеть эти проблемы, уже закончить с этой муторной серой жизнью, ну и тому подобное. Вот если есть это влечение, если вы начинаете работать, проводить глубинную работу, то начинаются подвижки. Подвижки обязательно есть. Но вот у Ирины действительно произошли такие... Очень быстрые шаги, очень гармоничные, очень плавные. Это очень здорово, очень хороший результат. Еще раз скажу, прямо радостно, очень хорошо. А то, что, Ирина, Вы спросили, внутри есть какой-то зов, что, что это такое означает. Это можно называть по-разному. Это зов души, это зов тех потенциалов, с которыми Вы родились. Ну вот смотрите, у Вас гороскоп воина. Воин это всегда активный Плутон, мощный Плутон, у вас активный. Плутон, если берется по низшему уровню развития или по-среднему, то это гордыня, это власть. А если же мы выходим на высший уровень проработки Плутона, то это наоборот, это смирение, это отдавание себя воле Божьей. И это не просто смирение, когда человеку вот так вот как бы покоряется судьбе, говорит, ну, вот, ну, значит, такая судьба, ну, ничего не поделаешь. Это не смирение, на самом деле, это покорность, это совсем другое. А смирение – это когда человек принимает судьбу такую, как есть, и принимает жизнь, какую есть, и отправляется вот в это путешествие свободное. И смирение, в том числе, вот в случае с Ириной, стояло в том, что она почувствовала, Москва для нее на данный момент слишком жесткая, она не может там реализоваться, и она должна оттуда уехать она просто взяла и уехала. В этом есть смирение. Смирение перед своим собственным золом. Говорит, да, я не знаю, куда я еду, зачем я еду, что я там буду делать, как я буду жить, но я поеду туда. Это отдавание себя а, на волю Бога. Может быть, конечно, не стопроцентно, но в большой степени. Вот каким образом это происходит. То есть есть потенциалы, а, одна и та же планета может играть по-разному. Есть те потенциалы, которые у человека внутри есть. Они требуют своего выхода, они требуют своей реализации, и они как бы стучатся. И человек начинает чувствовать зов, человек чувствует неудовлетворенность, человек чувствует, что что-то должно произойти, что-то он должен сделать, что-то должно измениться, потому что дальше он больше так не хочет, не может и так далее. И вот такие моменты, это самые лучшие моменты для того, чтобы проходить такие сеансы погружения, исцеления в потоке. Почему, собственно, называется исцеление, я хочу немного пояснить. Многие приходят действительно с психосоматическими проблемами. То есть есть психосоматика, и тут исцеление, и все понятно. А кто-то приходит с социальными проблемами, тут идет исцеление социальных каких-то симптомов, социопатологии, да, Но там проблемы в отношениях, различные фобии социальные, кто-то чего-то боится, ну и так далее. А самое лучшее исцеление, которое для меня, это в том числе, как произошло у Ирины. То есть есть внутренний потенциал, есть внутренний позыв, который человек не осознает в полной мере. Он чувствует, что-то есть, что непонятно. Он чувствует, что он не может жить так, как он уже живет. Но как иначе, непонятно. То есть все как в тумане. Есть какие-то части внутри, какие-то потенциалы, которые уже стучатся, они уже активизируются, но человек их не понимает. Мы проводим сеанс погружения, он все это четко осознает, и в него восстанавливается целостность. Он становится более целостным. Он узнает, что же это за потенциалы. Он их видит четко. Мы, их, мы даже даем им, им имена и не просто даем с потолка, потому что они, эти духи внутренние, да, или, скажем, Конструктивные субличности их еще можно назвать, но ну, лучше, конечно, духами называть. Они имеют определенный характер. И вот даём имя, которое полностью соответствует этому характеру. А как только вы дали этому своему духу имя, вы с ним очень хорошо контактируете. Вы восстановили свою целостность. У вас, оказывается, есть такая часть, такая часть, такая часть, такая часть, которую вы раньше не осознавали, а теперь вы осознали. И теперь вы чувствуете полноту энергии, полноту силы, и вы чувствуете, что с вами реально произошла трансформация. Что значит реально? Это значит, что вы идете в повседневную жизнь и там совершенно иначе себя проявлять. Вот то, как сказала Ирина. И особенно, и особенно показательно то, что ваши внешние изменения. Они не просто даже для вас видны, да? когда вы чувствуете, что вы общаетесь иначе с людьми, люди даже иначе реагируют. А вот так, как произошло с тем постом, который написал, собственно, Миротворец, это вот этот дух, с которым познакомилась Ирина. То есть это очень мощный импульс, дух, который обладает мощной энергией, и именно поэтому он довольно сильно внутри стучался. То есть не может слабо стучаться тот дух, у которого мало энергии. И вот когда он выходит на поверхность и проявляет себя, тогда идет мощнейшая энергетическая волна, которая очень сильно отзывается во внешнем пространстве. Вот, а, вот этот вот самый пост. Вот такая вот история. Про хочу сказать. Я помню, mm -hmm. в какой-то момент еще жила в Москве. У меня как-то была какая-то эпатия такая два дня. И вдруг у меня внутри где-то вот здесь вот такой голос. Вспомни про свой дух. Я прям понимаю, что это за большой буб. И я раз так шух сразу поднялась, и у меня просто все. Вот еще что хотел сказать, чуть-чуть не забыл. Вы знаете, опять таки вот примеры Ирины замечательные еще и в том плане, что она пришла не только в нужное место, но и в нужное время. То есть она пришла вовремя она не стала затягивать этот процесс. Вот когда человек слушает, слышит внутри какой-то голос, да, вспомни свой дух, о, что такое, я занимаюсь бизнесом, все нормально, все хорошо, что за дух, что за ерунда, нет, мне этого не надо. Начинает блокировать, дух продолжает стучаться, человек еще сильнее блокирует, он начинает видеть сны какие-то тревожные, как будто ломает его дверь, как будто рушится его дом, Иногда более тревожные сны видят. То есть начинает этот дух внутри пробиваться, стучаться. Он говорит, эй, я хочу жить, ты должен меня а, проявить, как вот джин из бутылки, можно даже так сказать, да? И человек все сильнее и сильнее блокирует, и образуется психосоматическое заболевание. И с различными психосоматическими симптомами приходит на сеанс исцеления, и в результате-то оказывается, что это не болезнь. Вообще не болезнь, вообще не патология. Мы, когда погружаемся, мы увидим там этого духа, мы говорим, да вот же, вот что, нужно просто проявить и все. Вот. Но это если, конечно, коротко, быстро сказка сказывается, не быстро дело делается, иногда несколько сеансов приходится копать, иногда даже докопаешься до этого духа, а человек все равно боится его выпускать. Он говорит, как я буду с этим жить? Как с этим вообще возможно жить? Ну вот послушайте историю Ирины, как можно жить с миротворцем? Как можно деньги зарабатывать? То есть что? Я должен ходить и всех успокаивать. Ребята, давайте не будем воевать, давайте жить дружно. Как с этим жить? Дело в том, что Дух, он обладает а, своей в том числе и судьбой. Он обладает не только силой, своей судьбой. Если вы ему открываетесь, он начинает перестраивать, трансформировать вашу судьбу. Все сделается, все нормально будет. И найдется этому место, и, найдется, вот, и будет даже популярность. Если на то есть кармические предпосылки. Все будет, не надо бояться. Но человек боится, блокирует психосоматическое заболевание. Иногда целый букет психосоматики. То есть там так скручивает человека. Бывает такое, да. Вот. Поэтому, поэтому в том числе вот исцеление, да. Я помню на ретрите, как раз почему меня впечатлило, потому что одна из историй, когда вы работали с женщиной, у нее болело плечо, по-моему, 15 или 20 лет. У нее у нее всю жизнь, по, по самого раннего детства болели плечи. А после сеанса, просто когда обнаружили вообще, кто это у нее через эту руку, да кто из нее хочет, кто с ней говорит через эту руку, кто, кто хочет выйти, у нее просто исцелилась рука, та, которая болела всю жизнь. Да. Я ее через месяц спрашивал, я говорю, как боль вернуться, говорит, я, я об этом вообще не вспоминаю, нет, ничего не вернулось. Да, и другие такие же вот случаи. Ну, можно много рассказать, я надеюсь, что у нас будет другие интервью, где люди сами расскажут о своих процессах. Ну что ж, по-моему, очень интересная, прекрасная встреча, я был очень рад искренне, рад с Ириной пообщаться. Спасибо большое, Ирин. Думаю, что зрителям тоже будет интересно, и самое главное, самое главное, зачем мы такие видео делаем, а душе хочется сказать, дорогие друзья, если у вас подобные истории, не доводите до крайности, не совершайте этих ошибок. Как многие пишут, у меня внутреннее течение 10 лет, а у меня трансформация 5 лет. Этого не нужно. Не нужно так избываться над собой, над своей судьбой, над своей жизнью. Послушайте свою душу, послушайте, послушайте свой внутренний мир. Там происходит очень много интересного, то, что изначально конструктивно. В этом нет какого-то а, разрушающего, такого чисто разрушающего компонента. Этого не нужно так бояться. Если мы уходим глубоко-глубоко-глубоко в самую основу, там нет ничего дурного. Там, наоборот, только свет, любовь, покой. Самые-самые благоприятные энергии там находятся, если мы погружаемся в самую глубину. Поэтому не бойтесь и не, не доводите до самых крайних случаев, когда уже действительно бывает трудно решить проблемы такое бывает. Если вы чувствуете вот как ирина рассказала в том числе ее пример, что внутри есть этот зов, лучше же сразу же на него откликнуться и узнать что это такое, что это за дух там внутри зовет, чего он хочет и каким образом он может послужить вам сделав вашу жизнь гораздо более многогранной, гораздо более интересной насыщенной, и духовный, духовный на самом деле, по-настоящему духовный. Спасибо еще раз, Ирина.